Всем здравствуйте! Представляю вам аналог казино Бустабит Криптомании. Ссылка для регистрации будет в описании. В казино существует три вида валюты для игры. Это биткоин, лайткоин, доджи коин. Минимальный взнос составляет 100 догов, 1,5 литкоина и 1 миллион сатошей. Минимальная ставка составляет 100 Сатоши, один Дог и 1000 Литоши. В казино существует тестовый счет. Можете поэкспериментировать, дают достаточно неплохой баланс. В казино существует турнир, только на в Сатоши игра тестовый баланс вывозить ни в коем случае нельзя вывод работает я проверял в казино также существует реферальная программа казино сравнительно недавно молодое то есть если кому-то интересно регистрируйтесь и пробуйте играть все всем спасибо за внимание до свидания